Итак, добрый день, меня зовут Алексей Федорцов и сегодня обзор еще одного кейса нашего заказчика, кейс по таргетированной рекламе, ниша отделка помещений. Итак, а вот рекламная кампания, которую мы запустили, так как у заказчика нет доступа к своему фейсбуку, мы сделали на своем отдельном аккаунте, на своем бизнес менеджере. Итак, а сроки рекламной кампании. Давайте посмотрим вообще эффективность общую с учетом тестов и период, за который мы получили результаты. Собственно говоря, сегодня 13.03.2020 запустили мы вчера в первой половине дня. И это результаты за одни сутки. У нас 13 заявок от потенциальных клиен клиентов на отделку квартир в городе Краснодаре. <coughs> как видите, здесь а, мы тестировали несколько вариантов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь групп объявлений, в каждой по четыре объявления. Мы протестировали много вариантов. Это еще не все, мы будем продолжать тестирование. И средняя стоимость а, результата у нас составила 307 рублей за этот период. Обращу ваше внимание, 13 заявок 307 рублей. Что можно сказать по демографии? По демографии преимущества у нас женщины, по плейсментам это преимущество у нас Instagram, но также есть и Facebook. А, итак, это результаты за одни сутки. У нас 13 лидов, средней стоимости 302 Рубля. было всего потрачено 3935 рублей на данный момент давайте посмотрим э, глубже и посмотрим результативность по группам объявлений как видите тут э, по основной массе э, группу нас по одному лиду, который обошелся у нас в районе 400 50 60 рублей вот но есть явная группа лидер которая дала нам 6 лидов по цене 87 рублей в среднем мы потратили на это всего 524 рубля это очень хороший результат давайте рассмотрим статистику отдельно по этой группе в чем же ее секрет посмотрим результативность Таким образом выглядит результативность. Если помните, на графике предыдущем за все рекламные кампании у нас эффективность увеличилась и также росла стоимость. Тут у нас наоборот эффективность увеличивается, стоимость снижается. Это супер результат. Очень хорошо, потому что именно для этого мы проводим тестирование. Посмотрим, чем она выделяется. Тем, что здесь одна женщина и пять мужчин. И, скорее всего, у нас аудитория также Инстаграм. Итак, посмотрим еще глубже на уровень объявлений. Какие же объявления нам принесли наиболее хороший результат? В принципе, офер у нас в объявлениях везде один и тот же. Различается только креатив. Как видите, у нас четыре вида объявлений. И два из них принесли наилучший результат. Здесь следы у нас по 34 рубля, здесь следы у нас по 110 рублей. Понятное дело, что в более длительном периоде, месяце и так далее, стоимость следа будет потихоньку увеличиваться. Но это на старте очень хороший результат. Видите, тут оценка выше среднего дает рекламная система Facebook. Показы мы показываемся по одному разу, то есть не надоедаем, все хорошо. Это новая свежая аудитория. Если мы перейдем на уровень группы объявлений, и перейдем в режим редактирования, чтобы посмотреть какой охват. То мы видим, что 630 тысяч человек у нас охват. У нас прогноз на 2 льда в сутки, но мы пока сделаем больше. Что ж, вот это результаты одних суток. Посмотрим, что будет дальше. Это был короткий видеообзор. После того, как мы недельки три поработаем, будет еще подробный разбор кейса с результатами. Что ж, на этом все. Кейс по внутренней отделке заканчиваем. Переходим к следующему. С вами был Алексей Федорцов. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы в комментариях ниже, либо пишите прямо мне по контактам, которые указаны в описании этого видео, Сдавайте вопрос. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если не понравилось, обязательно пишите в комментариях, почему. Всем спасибо за просмотр.